Поехали чуть-чуть вниз и прессиком поднимаем коленочки. Чуть-чуть даже можно еще ниже. Вот! Вот они, ножки наши! Вот они! Вот! Дельфинчик такой хвостик. Раз, приподнял. Раз, приподнял. А потом лягушечка. Ква-ква-ква. Ква-ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Ква-ква-ква. На бочок. Раз. Два. Оп, оп! Оп! Оп. Точно так же. По кругу. На боку, да? На боку. Также на боку. По кругу.